Всем привет из Питера, для канала канал стрим и мы рассмотрим весь пакет новых оперативников. Сегодня хотел бы рассказать про свои первые впечатления от снайпера Камар. Как вы знаете, я сейчас нахожусь в отпуске Питер-Москва и под рукой только старый ноутбук. Так что, история за картинку, но думаю, суть важнее обложки. Поехали! Но перед этим немножко рекламки.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 Перейдем к основной сути снайпера. Скажу сразу, данный снайпер, как по мне, команда зависим и не является соло оперативником Он просто создан для того, чтобы вскрывать деф. В ПВЕ, как в ПВЕ, там он хорош. А вот в PvP уже немножко сложнее. Вообще, по геймплею мы похожи на стилета, а по механике стрельбы на курта. Стреляем как курт и сокол, выстрел, выход из режима прицеливания, перезарядка и автоматический вход в режим прицеливания. Но в отличие от них, при должной сноровке можно привыкнуть стрелять и до обратного перехода в прицельный режим. Делать еще один эффективный выстрел. Но это будет продуктивно, только на средней дистанции, все-таки перезарядка между выстрелами у нас будет побыстрее, чем у курта и сокола. Главное, после выстрела опустить прицел чуть-чуть ниже, тогда будете стрелять точно в цель. Как по мне, если привыкнуть к снайперу, то по ДПМу нет особой большой разницы между стрельбой стилета и комара. Эффективная дальность стрельбы 90 метров. Боекомплект у нас 4 магазина, этого хватает, и особых проблем в ПВП и ПВЕ нету. Урон голу по ботам, кстати, 82, что хватает для того, чтобы шотнуть. Всех, кроме пулеметчика. Кстати, в процессе прокачки нам будет доступен выбор, добавить бронепробитие и снизить урон на 5, или ничего не менять. Мой вам совет, выбирайте бронепробитие, я считаю, что это более эффективно. Помните, что вы можете пробивать под обилкой не только разрушаемые объекты, типа деревянных укрытий и бетонных блоков, но и не очень толстые стены деревья или, например, мешки с песком, а также не забывайте про углы, которым можно прострелить. Но главное помните, этот снайпер способен стрелять сквозь не толстые стены, и это очень много выручает, потому что противник этого не ожидает и чувствует себя в безопасности, находясь за стеной. А если эта стена не толстая, то ему каюк. Также часто можно добирать противников, которые еще раз повторяю, стоят за углами. И ждут, когда вы их безнаказанно раздамажите под обилкой. И хотел еще дать небольшой совет. Да, мы дамажим по противнику, который стоит за укрытием. Но надо пользоваться моментами, когда мы за укрытием, а противник нет. Если вам подсветили противника, то можно дамажить и через укрытие, за которым вы сами прячетесь. Это будет имбово и безнаказанно. Также можно, не заходя в прицел, повернуть камеру, увидеть противника и подсветить его. Затем перейти в режим прицеливания и у вас будет пару секунд на выстрел по подсвеченной цели. Этот снайпер хоть и не сильно нагибает, но такие вот моменты, когда можно добирать противника, находящегося за укрытием, просто бесценны. Но винтовка и билка это не все, что у нас есть. Наше спецсредство. Лерон, конечно, прикольный, но, как по мне, не особо и нужен. Да, иногда может выручить, но сказать, чтобы он очень был важен, я бы так не сказал. Фишка с подрывом хороша, но также не особо реализуема. Ключевое слово в этом спецсредстве – особо. И не хорошо, и неплохо. Да, были приколы, когда можно было добирать противника взрывом дрона за углом, но это скорее везение, чем стабильность. Два метра это, конечно, немного, но шотный оперативник может это не пережить, если, конечно, у вас все получится. Подсвет, конечно, хорошо, но нестабилен и мало по времени действует. Каких-то жалких 5 секунд, что, согласитесь, не очень много. Данный дрон очень ситуативный в использовании. Я бы немного доработал система работы, точнее, система полета дрона. Ну или как минимум систему засвета, которая длилась бы больше. Потому что дрон у нас летает недолго. Еще раз хотелось вернуться к тому, что этот снайпер просто создан для вскрытия дефа. Очень хорошо шить укрытия и балконы, за которым прячутся противники. Так что если вы играете против комара, то 10 раз стоит подумать, а стоит ли прятаться на балконе или за бетонной плитой. Этот снайпер вынуждает играть активно, ведь не все укрытия безопасны. Вализи он конечно не так хорош и играбелен только на средние и дальней дистанции. Поэтому требует защиты от Не оставляйте его одного. В отличие, например, от того же стилета с дробовиком, который можно немножко постоять за себя. Как по мне, данный оперативник дарит новый геймплей и новые эмоции. Любителям стилета он зайдет, а вот для тех, кто обожает курта или стрелка, возможно, стоит задуматься. Сугубо мое мнение, он хорош реально для сыгранных пати, в которых может раскрыться в полной мере. Родом немного беспощаден для данного снайпера. Тащить в одного сложновато. Покупать данного снайпера или не покупать, конечно, сказать сложно. Это тот оперативник, который может как зайти, так и разочаровать вас после покупки. Он нимба, но ну и играбелен и найдет своих фанатов по-любому. Поэтому покупать вам его или не покупать, все-таки вопрос очень сложный. И сказать наверняка именно по данному оперативнику я не могу. Лично мне данный снайпер понравился, но сказать, что я прям в восторге от него, я такого не скажу. Вот такие у меня первые впечатления, ну конечно это не полноценный обзор, а первые впечатления после игры на данном снайпере. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, но ну, а с меня после возвращения полноценный обзор данного снайпера. Пока-пока, увидимся в рандоме.